Привет, друзья! Очередной ролик из практического занятия по созданию дизайна. В этом уроке мы кратко затронем процесс планирования, поработаем с инструментами схемы и колонки, а также устраним протяжки и узнаем, как сдавать точку начала и конца вышивания при работе с функцией «Устройте части схемы». Поехали! Откройте программу и установите размер пялец, который будет соответствовать размеру будущей вышивки. Загрузите изображение для обработки. Прежде чем приступать к созданию дизайна, попробуйте представить, в каком порядке будут вышиваться объекты. Составьте для себя план работы и попробуйте ему следовать. Кстати, это касается любого дизайна. Хороший план, половина работы. Это не значит, что в процессе вы не сможете отойти от плана. Вы всегда сможете опыт корректировать. Порядок данного дизайна следующий. Создание строчки всех соприкасающихся между собой объектов, кроме цветка, коричневый цвет. Создание гладевых валиков, брови и зрачки, черный цвет. Создание языка и лепестки цветка, тоже гладевые валики, красный цвет. Обстрочка лепестка – зеленый цвет и морда лосяшей коричневый цвет. Всего в дизайне 5 смен цвета нити. Если вы будете создавать дизайн по этой картинке, то можете попробовать сформировать свой порядок вышивания и исследования цветов. А сейчас приступим к формированию строчки. На панели инструментов выберите инструмент «Создать схему объекта» и оцифруйте все объекты, кроме рисунка цветка, морды и бровей. Оцифровывать изображение вы можете по внешней линии, по центру или по внутренней линии. Это как вам удобно. Мне показалось удобным придерживаться внешней линии. Для удобства работы пользуйтесь горячими клавишами F8, выбор инструмента, схема и Enter, окончание рисования объекта. Это значительно сократит время работы. отрисовав контур, включить отображение протяжек. и Их тут немного, но и они нам не нужны. Устранять протяжки мы будем с помощью функции «Устройте части схемы». Эта функция не имеет настроек. Начальная и конечная точка располагаются в одном месте и определяются программой по первому объекту в списке. Значит, если я хочу, чтобы начало и конец были в точке «А», мне нужно перенести объект, который начинается в этой точке, в данном случае это рок на первое место. Затем зайти в «Редактирование» и убедиться, что точка начала вышивания строчки находится там, где мне нужно. А если это не так, то с помощью функции «Обратный заказ узлов» поменять точку начала вышивания объекта «Рок». Итак, «Рок» стоит в первом списке. Точка начала вышивания в нужном месте. Теперь нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все. И объединяем объекты с помощью функции «Устройте части схемы». Протяжек нет. Точка начала и конца находится в нужном месте. Задаем объектам коричневый цвет. Теперь на цветовой палитре установим синий цвет, чтобы было удобнее работать. Выберем инструмент колонки, тип B. В качестве настила, она же предварительная прострочка, установим зигзаг и край. В графе пример выберем 2, компенсация стягивания 0,2. Если материал, на котором вы будете вышивать, требует других настроек предварительной прострочки и компенсации, то установите нужные. На этом этапе вы уже достаточно опытные. Создав первый объект, выделите его и, зайдя в «Параметры», во вкладке «Параметры» укажите «Удерживать параметры для нового объекта». Это позволит вам не возвращаться больше к настройкам инструмента, а с заданными настройками создать все остальные объекты. Теперь создайте брови, зрачки, нозри, рот и лепестки цветка. При создании лепестков цветка для устранения протяжек используйте инструмент создать объект связи. Этот инструмент мы с вами проходили еще на первом уроке. Выделите объект «Брови», «Зрачки», «Ноздри» и назначьте им черный цвет. Затем выделите оставшиеся объекты и задайте им красный цвет. Назначьте активным зеленый цвет. На панели инструментов выберите инструмент «Схема» и создайте обстрочку вокруг цветка. Здесь достаточно небольшой объект и создать строчку без протяжек можно вручную. Создание оставшихся объектов – это процесс повторения всего того, что вы только что просмотрели. Выберите инструмент «Колонки» и создайте «Веки лосяши». А затем выберите инструмент «Схема» и создайте «Обстрочку». Объедините объекты обстрочки морды с помощью функции «Устройте части схемы». Закончив создание дизайна, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все. Нажмите правую клавишу мыши и в открывшемся окне выберите генерировать стежки. Запустите симулятор вышивания, чтобы до отправки дизайна на машину убедиться, что все в порядке. Сохраните дизайн в формате программы, чтобы в дальнейшем можно было внести в него правки а затем сохраните дизайн в формате, понятном в вашей вышивальной машине, и вышите его. Обязательно вышивайте то, что вы создали. При необходимости делайте работу над ошибками. Те, кто на курсе, выложите дизайн в вашу личную тему для проверки. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!